Знаешь, что... дорогие друзья, за нами стоит гениальный автомобиль производства корейского автоконцерна Hyundai. Kia. Ты похоже. Kia. Kia Magenta. Они очень похожи на Hyundai. Я тебя не слышу. Ух, как звучит звучит звучало. Привет, у тебя слепой сенсор. Здравствуйте. Опа, вот это троец собралось. Теперь настроим в кадре. Давайте расскажи, что с этим автомобилем будем делать Будем Снимать уплотную систему а, Полностью И убивать все В связи с тем, что идет ошибким каталиком И там факт парка... дорогостоящего ремонта Товарищу Я очень тихо говорю Не знаю, сейчас да. послушаем. Вот это чудо Вот как Колян у нас снимает Все? Что? Ну, Куда именно ты хочешь поставить? Вот, а если их собьют? Я не хочу, не мешаю Запускай тут плему! Разогревай ее! Ну поставь давай, принесу. надо я что-то сделать что я ухай слева. ухай давай. ухай я ухай я ухай я ухай я ухай я Включаем а, освещение а Входя, вот, э, мы пишем да, конечно, но, конечно. Вот, э, Машину Замонтировали Телешу мы там меняем Напомни нашему Ты вот целый день, скотина Ты это все видел Да, <сíck> <сíck> я, я хочу, чтобы ты сказал Нет у меня технических слов Просто а, да, Мы все устраиваем. Превью на следующей серии у нас будет за Цзабейкин. Подожди, ты что сейчас раскрываешь? Его не слушайте, это все, это ушел из кадра. Порш колен. Порш колено будет у нас. Порш колян. Ладно, раз мы раскрыли это, ну это раскрыли, что ты ослуживаешь, не ехали сюда писать. Все, пока. Нет, все, перезаписывай. Все, пока этим мы так Нет. Нет. Я Серега перезаписывай, а, Колям просто накидал всем, То, блядь, пиздец, ухо сухо пошли сиськи пошли, а ты говоришь всем подписывайтесь. А <связать> ну, как? Все, давай, давай. Давай. Ты говоришь, подписывайтесь. Э -э давай. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии обязательно, потому что мы хотим вам отвечать. <связать> <связать> мы без вас. <избавиться> а, а я Роман, я хочу сказать. <связать> <связать> Ладно, ребят, спасибо.